Валентин Юрьевич Катасонов, профессор МГМО. А, все, а, спасибо. Уважаемые коллеги, мне не хотелось бы с нуля начинать. Я хотел бы сразу выразить свое отношение к тем коллегам, которые передо мной выступали. Но мне хотелось бы поддержать полностью основные идеи Юрия Юрьевича Болдырева который действительно сказал важную простую мысль относительно того, что политика не может не иметь первенства по отношению к экономике. Особенно на крутых виражах истории, а сегодня на этом крутом вираже истории находится и все человечество, и Россия особенно. Это первое. Ну, а что касается докладчика, я не согласен со многими положениями докладчика-академика Никипелова. Утверждение, что нам надо совершенствовать рынок, утверждение, что нам надо совершенствовать финансовый рынок, о том, что нам нужен иностранный капитал, я категорически с этим не согласен. Хочу сейчас объяснить свою позицию. Экономика подобна человеческому организму. Хороший экономист подобен хорошему врачу. Хороший врач – это тот врач, который умеет поставить диагноз. А не симптомы, не внешние проявления болезни, а глубинные – а глубинные причины, если э, так двигаться по слоям, то это политические причины, духовные, нравственные и так далее. и так далее. Обсуждать, конечно, э, э, в каком-нибудь формате производственного совещания, скажем, э, вопросы издержек производства или э, налоговой шкалы – это важно. Но сегодня, мне кажется, э, у нас такой масштаб мероприятия, что мы должны поднимать его план. И в этом смысле мне хотелось бы сказать, что давайте поставим диагноз – а диагноз очень простой, его озвучил Юрий Юрьевич. 20 лет назад произошло действительно трагическое событие в нашей истории. Конечно, это одна из верх, но после этого действительно страна начала быстро катиться вниз. И фактически я еще предлагаю тоже пользоваться русским языком. Такое небольшое отклонение. Макроэкономика, макроэкономическая и так далее. Это слова не нашего словаря. Я даже могу сказать, что в основном это лексика, она к нам проникла, когда появились учебники по монетаризму. Даже высшая школа на Западе не очень часто пользовалась словом «макроэкономика». Так что это тоже вот как бы проявление тех негативных процессов, которые захватили наше общество. Так я могу поставить диагноз, используя русскую лексику, что фактически страну последние 20 лет превращали и превращают в колонию. Соответственно, если мы будем называть все своими словами, то тогда мы должны говорить не о правительстве, а о колониальной администрации. А если мы понимаем, что речь идет о колониальной администрации, то какие-нибудь челобитные писать в адрес этой администрации совершенно бесполезное и бессмысленное дело. Мне хотелось бы еще объяснить такую ситуацию, значит, а вот наше правительство-колониальная администрация, оно чем-то управляет, отвечаю, категорически нет, ничем не управляет, потому что имеет место быть внешнее управление страной. Это происходило последние 20 лет, особенно вот 90-е годы, сразу же после трагических событий 93 -го года. Я, как экономист, могу объяснить, как устроен этот механизм. Прежде всего, через Центральный банк, через, будем так говорить, вот такое безграничное накопление валютных резервов. Фактически, Центральный банк обслуживает интересы Федеральной резервной системы. Фактически, это филиал Федеральной резервной системы. Если мы не поймем этого, если мы действительно не доберемся мужества и силы для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот Болевой вопрос. Вставка рефинансирования ⁇ это симптомы болезни. Самая главная причина ⁇ это модель денежной миссии, это валютное управление, это currency board. Дальше. Офшорный характер экономики. Как правительство наше может управлять экономикой, если практически 90% активов крупного и среднего, будем так говорить, капитала предпринимателей, предприятий, они выведены в офшоры. Правительство делает вид, что оно чем-то управляет. И можно дальше продолжать. Можно говорить, скажем, о тревожной тенденции роста корпоративной задолженности в России. Причем эта задолженность внешняя. Ну, в общем-то, последние десятилетия наблюдается так называемая неакционерная форма контроля над предприятиями. Эффективнее и менее рисково использовать кредитные формы управления. Практически это выпадает из поля зрения. Я мог бы долго говорить, но резюме такое имеет место быть внешнее управление экономикой. Поэтому наши апелляции к нашей власти, они совершенно неэффективны, мягко выражаясь. Мне хотелось бы еще сказать, что, наверное, нам надо все-таки действительно подумать о путях выхода, поскольку здесь все собрались не политики а экономисты, но мы должны понимать, какие мы могли бы дать рекомендации для той власти, которая действительно могла бы выразить интересы нашей нации, нашей страны. Я перечисляю по пальцам одной руки. Первое, это действительно необходимость поставить под государственный контроль наш центральный банк, вернее их, чтобы он стал нашим центральным банком. Тогда, соответственно, и проблема со ставкой рефинансирования решится автоматически. Второй вопрос. Диапширизация экономики. Тоже вопрос достаточно конкретный и чрезвычайный. Необходим просто-напросто указ президента о том, чтобы в месячный срок произведена была перерегистрация офшорных предприятий в российскую юрисдикцию. Третий вопрос. Это вопрос, связанный с контролем над трансграничным движением капитала, восстановление этого контроля и запрет на свободное блуждание капитала через государственную границу. Я не буду дальше продолжать список таких чрезвычайных мер, но я хотел бы сказать, что мы находимся в одном метре от Третьей мировой войны. А если мы ставим правильный диагноз, тут кто-то говорил о том, что значит, если поместить там студенты или аспиранта вот в какой-то вакуум, то вот мы должны понимать, а в какой глобальной ситуации мы сегодня находимся. Слава Богу, Сирии удалось немножко разрулить. Но будет не Сирия, будет Иран, будет еще какая-то болевая точка. И мы находимся в одном шагу от этой пропасти. Соответственно, чтобы нам не ударило по всем частям нашего тела, необходимо закрытие экономики. Необходимо закрытие экономики, необходима мобилизационная модель экономики. Мы должны понимать, что мы находимся в одном метре от войны. И вот исходя из этого терминология макроэкономическая политика, это не та терминология, которая сегодня должна присутствовать в серьезных аудиториях. Ну, в общем, ситуация такая, что, мне кажется, необходимо немножко изменить вектор нашей дискуссии. И, как Спасибо. говорил классик, все-таки политика не может не иметь терминства над экономикой, особенно на крутых виражах истории. А мы сейчас на этом вираже. Спасибо за внимание. Спасибо большое.